Я Ларин Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Мы – воры времени». Задумайтесь, часто ли вы в течение дня, а в течение своей жизни, занимаетесь бесполезными вещами, неким бездельем, либо какими-то действиями, которые не приносят никакой пользы вам, вашей жизни, вашим окружающим. К примеру, вы лежите на диване, лихорадочно перелистывая кнопкой пульта-каналы. Какая польза в этом? Вы не двигаетесь, вы ничего нового не узнаете. Вы просто радуете свой взгляд, не тешите свое тело бездельем. Просиживание у окна на лавочке. В компании с друзьями, плоская семечки, делая ничего абсолютно того, что могло бы в будущем вам пригодиться. Просиживание в интернете. Игра, видеоигры, карты алкоголь, наркотики. По сути, эти занятия, эти действия, либо бездействия, воруют ваше время. Вы сами позволяете его красть. Вам это время никто не вернет. Самое страшное и самое обидное в том, что тот час, день, месяц или год, может быть годы, которые проведены бесцельно, а поскольку жизнь, не имеющая цели, она является бесцельной, то это время вам никто не вернет. Вы его назад не получите. Это не аванс. Это просто потерянные минуты, дни, месяцы и годы. Если вы их никогда не получите, вы их, естественно, никогда не вернете. Будут другие дни, но они не восполнят те дни, которые вы потеряли. По сути, вы сами у себя воруете жизнь. По сути, вы крадете это время, которое могли бы использовать с пользой. Любое действие или бездействие, которое несет пользы. То, которое то время, которое не приносит никаких плодов, не заставляет радоваться окружающего мира, окружающий мир, либо действие бездействия, которое не приносят пользы людям, вашим близким и родным, это бесцельное время. Вы просто дышали, превращая кислород в углекислый газ. Вы просто находились в некой точке и просто бездействовали. По-вашему, эта жизнь, это воровство у самого себя. По сути, вы у себя воруете время, вы его не цените. Оно, соответственно, это время не ценит вас. Сидеть у компьютера, у телевизора, на улице ничего не делая, выпивая, принимая наркотики, просто валяясь. Либо, как некоторые люди, сутками могут гулять по магазинам, ничего не приобретая, просто глазами пожрать те товары, которыми заполнены наши крыла. Это все беспомощные, бесполезные действия. Это все абсолютно не нужно, вам это не пригодится. Вы изо дня в день, из года в год теряете те минуты, те дни, те месяцы, которые вам бы пригодились. Вы могли бы заняться спортом, вы могли бы помогать людям, вы могли бы духовно расти, вы могли бы обучаться наукам, да чему угодно. Вы могли бы поехать в какую-то поездку за рубеж, либо по вашему городу. Вы должны жить так, чтобы ваша жизнь по окончанию ваших дней принесла что-то вам в вашу жизнь, чтобы ваша жизнь, прожитая ваша жизнь в ваши годы, месяцы, дни, недели, принесли какие-то плоды вашим родным и близким. В противном случае это воровство. Оно наказуемо тем, что вы рано или поздно поймете, что жили зря. Жили просто так, ради себя, а может быть ради телевизора, компьютера, наркотиков или алкоголя. По-моему, это страшно. Цените, пожалуйста, свое время. Считайте каждую минуту. Поймите, тот час, день, месяц или год, который вы просто просидели без действия, либо были некие действия, но которые не принесли пользу, то есть коэффициент полезного действия, так называемый КПД, равен нулю. Вам их никто не вернет. Это время просто ушло и никогда не появится. У вас его становится все меньше и меньше. Задумайтесь об этом. Если вы научитесь соблюдать некую дисциплину, если вы поймете, что каждая минута должна быть прожита с пользой, все вокруг изменится, вы с другим человеком, понимаете? Итак, не воруйте у себя время, живите с пользой. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.